Ну что, друзья, мы начинаем. Вам рассказали про событие, которое было много лет назад, которое унесло жизни наших друзей, и вы побывали на мероприятии, которое мы посвящаем им ежегодно. Проходим дальше. Потом статус сюда, конечно, это мой первый подарок. И поэтому мне очень приятно. Действительно, Георгиев служил своей игрой, своими поступками, что самое главное, потому что поступки тем более человек, настоящего мужчины. И как ты доказал, когда мы спорта. Спасибо, самое главное. Ну, ты знаешь, что тогда дерби, когда очень снимать, часто кричим друг другу что-то неприятное, поэтому. Как мы начнем этот выпуск? Наверное, так и начнем. Так, на что, братва, мы ворвались на стадион открытия арены, стадион «Спартак». Сейчас вам покажу Василия, который сидит практически как в студии. Ну, он сидит да. в студии, но по внутреннему состоянию это практически для него, потому что еще нет такого опыта у нас. Василий, поздоровайся с нашим телезрителем. Друзья, всем привет. Вы знаете, что мы не журналисты, поэтому сегодня небольшой диалог, не интервью с Гоминикой ТТС, специально для вас. Вот, держи, подарок тебе от Арены Лайва, Данила мохаммель Тут не против? Данила, мы скоро придем к тебе в Арена Лайв, в футболину всех обыграем и заберем у тебя 10 тысяч рублей. Братва, всем салют. Это новый дневник фаната. И немного, необычная локация у нас. Немного необычной Расскажи, локации. где мы находимся. Мы находимся на стадионе, в студии, в которой снимают Арена Лайв и в студии, в которой снимают э, всякие интервью с гостями Мачи «Спартака». Я, да? Можно? Да. Продолжим. Перекрестный репортаж. За это время, сколько у нас прошло с последнего выпуска, было много событий. Вы нас все видели на стадионе, вы смотрите наш инстаграм, не забываем на него подписываться. Ссылка где находится? В описании. Ссылка в описании нашего наш инстаграм, где проводятся крутые розыгрыши. Ну как, мы думаем, что они крутые, но, видимо, вы также думаете, потому что огромное количество участников. За это вам огромное спасибо. Ключевые события какие у нас были? Вручение «Золотого кабана» к команде Георгия Джики. Проход «Спартака» в Кубке проход и не парка, про в кубке россии в кубке на к нему попали соответственно значит василий съездил во ф вчера на побывал на автограф сессии сумэлжиго активно общался активно фотографировался Куча эмоций надеюсь что ему понравилось но в целом он немного подустал но был доволен ну, говорят, рекорд он поставил, два с половиной два часа. С половиной часа больше, чем два тайма. Это это третий это... тайм, можно сказать, сыграл. И самое главное, друзья, благодаря клубу нашему, благодаря Антону Лисину и лично Доминика Тедеско, мы только что, буквально, точнее как мы, Василий. Чуть-чуть пообщался в этом выпуске. Вы видите Доминика Тедеско, а мы начинаем обо всем по порядку, поэтому Георги Джики, вручение Золотого Кабана. Начинаем, смотрим, комментируем. Но не переключаемся. Василий, э, как теперь закрывать? Она теперь далеко. Давай я Хотелось бы тебе пожелать дальнейших успехов. Веди нашу команду к победам, к которых мы уже ждем давно. Огромное тебе спасибо за то, что ты есть. Нам с тобой действительно очень повезло. И надеемся, что ты с нами всерьез и надолго. Спасибо тебе огромное за то, что ты есть. Ура! Приглашаем Йоги на сцену. Во-первых, спасибо большое за приглашение. Спасибо, что пришли. И так много народу собралось сегодня здесь, чтобы подарить мне. Такую награду, конечно, мне очень приятно, что вы так высоко оцените мою работу. Я тоже очень надеюсь, что я серьезно надолго, поэтому пока я в Спартаке буду делать все, чтобы все было хорошо. Поэтому спасибо вам большое. Георгий, еще раз поздравляем спасибо с большое. этим спасибо. трофеем. Надеемся, что в втором времени у нас будет побольше, да, в том числе и отличные награды, и клубы. Очень приятно, что сегодня у как футболисты безумно конечно эмоции они... мотивируют, Но... почему выйти конечно в четверг и ростов да. просто там, трешка, трешка заме да. вот, вот, вот это одна из мотиваций да потому что конечно же хочется да. держать эту планку вот как можно больше таких раз, завоевывать, поэтому надеюсь что да. это не последний команд моей буду бороться еще за такую награду тебя что поздравляю друзья пишите георгию в личку пишите в комментариях поздравления действительно георгий служил своей игрой своими поступками что Самое главное, потому что поступить этих более читать потрясающего мужчины. И как, как ты уже доказал, когда мы сформираем самое главное. Россия, Друзья, с нами Влад, это тот человек, у кого сегодня в заведении проводилось награждение Георгия Джики. Все вы видели видео, когда наша команда здесь у нас тусовалась, отмечала чемпионство. 16 лет ожидания. Долгих 16 лет ожидания. И вот этот момент настал. Расскажите, в чем секрет, как так получилось, что игроки и вообще команда к вам сейчас взлетает на гонек? Кстати, когда победили в чемпионате, приезжали поджащие. Да? Да, это, я думаю, рецепт после каждых победных матчей. Приезжали, ну, скромненько. Чаё купивали, отмечали и так далее. И стали чемпионами. Поэтому э, надо, надо пройдиться Пока не поздно, еще там полсезона. Ребята, да. это кто смотрит из клуба, сюда, к Владу, приезжаем, в Роял Арбас, пьем чай, да. слушаем музыку. Ну, а на самом деле. Это... Ощущаете стадион, так понимаю, да. центральная трибуна. Да. Смотрите игру. Что в этом сезоне, вот сейчас уже приход к Деске, понятно, еще рано делать выводы, но в целом мы сидим за воротами, да, смотрим на, на одну. С одной стороны, вы смотрите с центра. Сейчас есть какая-то положительная динамика, а возможно, как просвета просвет ну, Не будем форсировать события, но второй тайм с Нагоматимом обнадеживает, Поэтому а -а -а. будем надеяться, ребятам придаст уверенности, поймает кураж и, как говорится, дальше уже потурет у нас. Мы будем ждем, надеяться, ждем будем надеяться. Мы раз, разговаривали, вы говорили с Георгием, я тоже да. уже поговорил. Они тоже обстановки в команде хорошие, внутри команды, на самом деле с энтузиазмом воспринимают. И вот, и Это видно было по эмоциям, когда забили голый джиг, я там залез. Видите, да, для да, нам да, всех, да. там, прыгнул, рейтинг какой-то. В общем, такое у всех оптимистичное настроение. Будем надеяться, что ребята соберутся и порадуют нас. Ну да, как минимум до Нового года нужно поднажать. Я вам желаю успеха, в любом Спасибо. случае, в вашем Спасибо. нелегком деле. Спасибо. Но нам всем желаем, чтобы Спартак не сформал игру. А если увидеть этого человека на футболе, подходите, жмите ему руку и говорите, что мы одни вниками. Спасибо. Все, заходите в гости. Обязательно. Спасибо награду Золотого Кабана. Кто не знает, эта награда выручается лучшему игроку по версии болельщиков. По версии сайта. Сайта ВВ. Ссылку тоже оставим в описании. Уважаемые люди. люди да, Они конечно, этот выручают этот приз. Поэтому Георгий остался очень доволен. По большому сказать больше нечего и все сами увидели. Вася. Жиго. Да, Приехал. Был в шоке от того, что огромная очередь на Казанском вокзале. Он Ты им объяснил, что Собирался на электричке поехать в Раменское? Но в итоге дал огромную автограф-сессию, два с половиной часа. Люди э, всех возрастов, мальчики, девочки, маленькие, взрослые, бабушки, дедушки, все приезжали, фоткались. Очень дружеская атмосфера, все очень круто. Ну что сказать, автограф-сессия это всегда круто. Спасибо Фратрии за то, что это организовало, спасибо Жего, что приехал. Спасибо клубу, что пошел навстречу и привез нам самого Жего. Впервые ты у нас в гостях, в магазине «Фратрия». Там порядка тысячи человек, наверное. Выкуешь. Они будут подходить и приходить. Это значит, что, несмотря на то, что бы ни творилось у нас с результатами на болельщики всегда поддерживают команду, поддерживают игроков. И они очень любят тебя, потому что ты много для нас сделал. Наверняка ты помнишь матч ЦСК 2-1, 2-3 гола. И в интернете была очень популярная картинка. Вот она. Я покажу ее тебе. И, ну, ты знаешь, что когда дерби, когда очень сильный матч, важный матч, мы и наши соперники, мы часто кричим друг другу что-то неприятное. Иду. В данный момент. На, на этом фото он кричит, он кричит самую э, такую нерезаприятную в адрес ЦСКА Самый известный песен На данный момент матч ЦСКА, красно-белый на белой форме, светила самый эмоциональный, самый важный на данный момент Ты часто, когда празднуешь свои голы, подбегаешь к трибуне. Это для нас очень важно, что когда мы забиваем гол, я говорю мы, имею в виду Спартак, команду, клуб, болельщиков всех вместе. Просто в конце хотели бы сказать тебе огромное спасибо за то, что ты делаешь для нашей команды, за то, что ты делаешь для наших болельщиков. Сегодня твой большой вечер. Ты увидишь, сколько людей к тебе сегодня пришло. Мы надеемся, что ты будешь приятно удивлен этому. Хотя удивляться нечему. Спартак – самая популярная команда в России, кто бы что ни говорил. Но ты один из тех людей, которые делают Спартак популярным. Thank, you. Thank you. <реклама> а Ты привез из Фрадрии с этой встречи Жига подарки. Вы все любите подарки, которые мы разыгрываем у нас в Инстаграме. Что это? Автографы Самуэля Жиго, как ни странно. Все вернутся из Екатеринбурга, и мы разыграем автографы Самуэля. Самуэля Жиго. Да. У нас в Инстаграме И итоговая тема сегодняшнего выпуска это Встреча с главным тренером да. Спартака. Но все равно это очень круто, и реально огромное спасибо клубу Антону Лисину и лично Доминике, что мы сегодня встретились. Пускай у нас было очень мало времени, потому что они сейчас пресс конференции в целом. Как бы у него есть своя работа, свои дела, и мы тут приехали. Хорошо, что он нашел время, губая вещь. Вообще, что мы встретились. И знаете, что самое интересное, друзья? Сейчас мы вам покажем, как прошла эта встреча. Доминика, огромное вам спасибо. Он очень хорошо разговаривает на русском языке. Но пока что не дает интервью. Не переключайтесь, подарки еще не закончились. Доминика Тедеско, Василий Король Дорог, и я за камерой. В общем, и раз, ты, два. Мы не журналисты, мы просто болельщики, фанаты, которые не всегда имеют возможность лицом к лицу пообщаться с главным тренером. Поэтому, во-первых, спасибо вам за то, что вы пришли, и спасибо клубу, который разрешил нам с вами пообщаться. Пожалуйста. Первый вопрос, наверное, первая тема, которую хотела хотелось бы поднять, это ваш приход в клуб. Когда вы приехали, было очень важное событие, помимо матча с Рубином, первый ваш матч, было важное событие, это турнир болельщиков, на котором мы были. Вам рассказали про события, которое было много лет назад, которое унесло жизни наших друзей. И вы побывали на мероприятии, которые мы посвящаем им ежегодно. Я считаю, что очень хорошо, что вы увидели, как живет спартаковская семья, что для нас важны события прошлого, тем более события такие трагические. To, to have such an event at the beginning because I think it's important for, for a coach if you if you are new in a club to understand very quick and very soon how is the mentality of, of this club how is the history and I think that this is even if it were, was a tragedy you know it was a bad a bad situation but you you feel the atmosphere and uh, it was really sad and everybody, So uh, yeah, Опять-таки традиции ⁇ это очень важно для большой спартаковской семьи. Читал многие ваши интервью, зачастую журналисты хотят задать какие-то провокационные вопросы. К вашему приходу были ситуации с предыдущим тренером. Не будем сейчас о них говорить подробно, да? но а, журналисты акцентировали внимание на том, что трибуны кричат имя а, нашего прошлого тренера Массиума Карера. Я хочу сказать, что это тоже традиция. Человек внес себя золотыми буквами в имя Спартака, и мы будем только рады, если вы пойдете по этому же пути, если вы внесете свое имя золотыми буквами в нашу историю и имя Доминика Тодеска обязательно будут скандировать трибуны. Поэтому на это не стоит обращать внимание, нужно идти только вперед. Россия очень большая страна, и во всех деревнях люди играют в футбол, чем могут в детстве. Почему мы в такой большой стране за последние 10 лет не смогли, например, воспитать мировых звезд? Может быть, вы как тренер ответите болельщику на этот вопрос you don't have a ball to, to play and you play with with cans you play with stones I don't know mm -hmm. um, yeah you I think that you you you can create talents because playing on the street and playing you know if you are six seven eight years old and you you have to play in the evening uh, or mm -hmm. after after school you play against fourteen or fifteen years old uh, guys I think that you you must be creative you know you have to to find uh, a special way how you can you can dribble them or you can win the ball against them so i think that the, the, the yeah the topic to play on the street is is good it's very important and in other countries probably we lose this mm. by putting you know eight years old already in, in clubs and uh, you know monday you have um, piano lessons yeah, and yeah. tuesday you have uh, i don't know tennis yeah the creativity is very important i think Mm -hmm. This is very very important for for young, young guys not only um, in football, improving improving it in Russia. I mean, uh, since we uh, we are big country, but we struggle to to to take eleven good players for the nation team, for example. Yeah, we have the, the most important thing is to the scouting yeah? mm -hmm. them. They are talents everywhere. Uh, they they it's like playing hide and seek, and we have to we have to we have to find them. I mean, also in Germany, it is it is like this, you know. And the scouting system is very important. How For example, the, the talents of each part of, of a country can, can train, for example, in a, in a special team. Mm -hmm. you know, for example, I don't know, the Caucasus guys play in a small Caucasus group or team and mm -hmm. then they play against, uh, I don't know, the Moscow teams mm -hmm. and you can, you can select them, you can scout them. Uh, this is the way how we, we have it in Germany, mm -hmm. in each part of Germany, each region. По поводу Москвы и России, может быть у вас появились в Москве любимые места для себя и есть какие-то места, например, которые вы посоветовали бы своим друзьям или в первую очередь сводили бы своих гостей, которые к вам сюда приедут? I think um, to see the, the Basilica. Uh, I, I'm I think that Moscow is is really amazing. Really, really amazing, and I don't know if uh, everybody knows this in the world, you know, because I, I never was in, in Moscow before, and I'm um, I'm surprised in, in a positively way because everything is yeah is, is with a good structure, you know, we have a good infrastructure in the center, um, yeah, we have a lot of tra traffic. Sure, this yes. is this is not positive, but um, everything is clean, the service and the the quality of the restaurants в Мой любимый вопрос. В детстве у каждого парня есть фавориты, какие-то кумиры. Какие были кумиры детства у вас, игроки? И, может быть, со временем, когда вы стали тренером, какие кумиры тренеры появились? Yeah, a lot a lot of, of, of idols. It depends always on the age. Sometimes you have the father. My my, my, my father is a, is an idol, sure, because uh, yeah, he worked the whole day to yeah, to, to, to for for the family, you know, for, for, for me, for, for my mother and brother and sister. So this is not, not easy and not not clear that everybody worked like, like this because my father Worked a lot and uh, sacrificed a lot, you know. And for me, this is very important. And later, sure, in in football, I like uh, Alessandro Del Piero was my my my idol. I tried <laughs> to to play like like him and to shoot like him. You know, he always made from the from the left side, uh, crossing inside and shooting with the right right foot um, on the on the target. I tried this too, but uh, I wasn't like him, unfortunately. <laughs> Друзья, Василий, Василий принес одну фотографию Доминика Тедеско, на mm -hmm. которой Доминика расписался. Следим за Инстаграмом, там же будет розыгрыш этой фотокарточки с автографом Доминика, поэтому куча интересных событий произошло, мы вам постарались показать. Друзья, подписываемся на Инстаграм, следим за новостями. Если вам это видео понравилось, ставим лайк, подписываемся, как сейчас модные блогеры говорят, красную кнопочку подписка меняем на серую, uh. понял? Сильно. Друзья, всем еще раз спасибо, поэтому впереди у нас выезд Екатеринбург, куда мы с Васей не едем, а далее у нас выезд Петербург, куда мы с Васей едем, поэтому... и домашка с Ростовом, когда с мы Ростов. вас всех ждем. Всем нашим привет, спасибо, что с нами, спасибо, что не забываете, ну, а, мы будем... Зак... Что Зак... Будем? а мы будем радовать дальше вас контентом. Все, друзья, дневник фанатов, Спартак ТВ, всем до встречи.